Коллаген-НСП – лучшее решение для активной профилактики. Коллаген – это гликопротеин, специальный белок, составляющий основу соединительной ткани организма. Сухожилия, кости, хрящи, кожа. Коллаген обеспечивает прочность и эластичность соединительной ткани. Коллаген обнаружен у животных и полностью отсутствует у растений, бактерий, вирусов, грибов и простейших. Коллаген. Это основной компонент соединительной ткани и самый распространенный белок у млекопитающих. Коллаген составляет от 25 до 45% белков во всем теле. Так считает Википедия. Синтез коллагена очень энергозатратен и происходит только у тех живых существ, которые используют кислород. Появление коллагена позволило создать скелет, как внешний, так и внутренний, и резко увеличить размеры живых существ на планете Земля в процессе эволюции. Вот что знает Википедия про коллаген. Нужен ли нам коллаген в виде биологически активной добавки? По мнению Википедии его и так много, и организм синтезирует его практически постоянно. Да, организм синтезирует, но не всегда достаточно и не всегда эффективно. Синтез коллагена может быть и незавершенным. Должным образом качественный коллаген синтезируется при выполнении целого ряда условий. Первое – общее здоровье на достаточно хорошем уровне. Пример, когда все процессы в организме сбиваются и не происходят в установленном порядке – это простуда с высокой температурой. Повышение температуры само по себе препятствует процессам синтеза белков. Ферменты, которые должны работать на выработку коллагена, теряют активность. Простуда. Организм борется с более значимой опасностью, с инфекцией, переключая силы и ресурсы на эту борьбу. В ущерб синтезу многих важных веществ, к сожалению. Чем больше, чаще, дольше человек нездоров, тем хуже у него обстоят дела с соединительной тканью. Второе условие – полный набор необходимых для синтеза нутриентов. Синтез коллагена – это сложный, ферментативный, многостадийный процесс, который должен быть обеспечен достаточным количеством витаминов и минеральных элементов. Синтез протекает в фибробластах и еще ряд стадий проходит вне фибробластов. Важный момент в синтезе – реакции гидроксилирования, которые открывают путь дальнейшей модификациям, необходимым для созревания коллагена. Катализируют, то есть активируют реакции гидроксилирования специфические ферменты. Так образование 4-оксипролина катализирует, то есть активирует фермент, в активном центре которого находится железо. Фермент активен в том случае, если железо находится в двухвалентной форме, что обеспечивается аскорбиновой кислотой, витамином С. Дефицит витамина С нарушает процесс гидроксилирования, что влияет на дальнейшие стадии синтеза коллагена, гликозилирование, отщепления Н и C концевых пептидов и так далее. В результате синтезируется аномальный коллаген, более слабый и рыхлый. Вот эти изменения лежат в основе развития цинги. Коллаген и эластин формируют своеобразную основу кожи, которая предотвращает ее обвисание, обеспечивает ее эластичность и упругость. Дефицит витамина С и железа. Это не единственная причина для выработки недостаточно качественного коллагена. Нутриентные дефициты по целому ряду других веществ тоже могут портить коллаген. Витамины группы В, витамины А, Д, Е, полный спектр минералов и микроэлементов. Полезные жиры, лицетинка, кофермент Q10, омега-3 должны быть в должном количестве и вовремя. Недостаток поступления нутриентов обязательно скажется на способности организма вырабатывать важные вещества. Цинк и силен, например, нужны для хорошего состояния иммунитета. Если их недостаточно, это означает частые простуды. Частые простуды – это и плохой аппетит, и недостаточная выработка коллагена. Тот, который вырабатывается и в дефиците по количеству, его мало, и в дефиците по качеству, не выполняет свою роль должным образом. Третье условие для выработки коллагена – отсутствие лекарственного отягощения. Именно те лекарства, которые применяют от спины, от головы – это группа нестероидных противовоспалительных препаратов. Они же применяются и для снижения температуры и воспаления при простудах. Есть еще лекарства других групп. Они тоже осложняют поставленную перед организмом задачу по синтезу качественного коллагена в должном количестве. Чем лучше общее состояние здоровья, тем меньше потребность в лекарствах и выше шансы на сохранение здоровой осанки – легкой походки, упругой кожи. Подводим итог. Все три причины могут влиять, даже одновременно. И дефицитное питание, и простуды или другие болезни, и прием лекарств. В принципе, экологическое отягощение на фоне современного питания это сама достаточная причина для неидеального состояния здоровья. В том числе для недостаточной выработки собственного коллагена. Чем проявляется недостаток коллагена и количественный, и качественный? Да вот всем тем, на что жалуются современные люди. Голова болит, потому что в шейном отделе позвоночника нарушен кровоток. Спина болит, потому что проблемы позвоночника уже явно сформированы или формируются. Они проявляют себя дискомфортом, болью, нарушением функции и опять же потребностью в купировании боли и воспаления. Опущение внутренних органов. Дискомфорт, нарушение функций, изменение внешнего вида тоже может быть следствием слабости в соединительной ткани. Что же делать современному человеку, у которого нет желания болеть, постоянно применять нестероидные лекарства, ощущать дискомфорт? Узнать больше о возможностях профилактики. Людей, применяющих нестероидные препараты на планете Земля десятки миллионов. Каждый день нужны лекарства, снижающие боль и воспаление. Каждый день начинается с приема средств, помогающих пережить этот день без боли. Мы не можем решить все проблемы человечества, но мы точно можем принять собственное решение. Ежедневная профилактика, которая поможет получать свой, качественный, в достаточном количестве коллаген. Витамины суперкомплекс, защитная формула, витамин С – это отличное дополнение к продукту НСП коллаген. Устранение нутриентных дефицитов – легко, быстро и эффективно. Профилактика болезненных состояний, при которых организм вынужден выбирать между борьбой с инфекциями и синтезом необходимых веществ. Профилактика формирования потребностей в лекарствах, которые не являются безусловно необходимыми. Да, есть ситуации, которые нельзя предотвратить. Например, врожденные проблемы соединительной ткани или аутоиммунные воспалительные процессы, которые точно требуют длительной лекарственной поддержки. Но подавляющее большинство наших проблем, ноющая спина, хрустящие коленки, боль в шее, плохое кровоснабжение головы из-за проблем с позвоночником, профилактируемо в принципе. Это означает, что питательная поддержка, насыщение организма коллагеном, укрепление костной ткани кальцием и витамином D вполне заслуживают вашего внимания. Компания NSP делает все возможное для того, чтобы у вас всегда были лучшие продукты для защиты вашего здоровья. Коллаген это более четверти, а точнее до 45% всех белков в организме. В разных местах встречаются разные типы коллагенов и пептидов. Первый тип представляет собой прежде всего составной элемент кожи, костей, сухожилий связок. Третий тип встречается в коже и кровеносных сосудах. Коллагены на список считают в себе оба типа пептидов и являются белком с улучшенной растворимостью. Он не содержит глютена, лактозы и, конечно же, является не генно-модифицированным. Коллаген-НСП совместим с палеодиетой и диетой. Палево и кето – это современные идеи о питании. Коллаген-НСП идеально усваивается, именно поэтому он так востребован и встречает так много позитивных отзывов. Именно от женщин поступают отзывы о быстром улучшении внешнего вида кожи. Мы понимаем, что красота и молодость – это не короткий период времени, пока человек молод. В третьем тысячелетии красота и молодость – это проявление правильно выстроенной стратегии профилактики. Коллаген НСП. Мы понимаем, что осанка, легкая походка, свежая кожа – это проявление общего здоровья. Как сохранить здоровье, как его поддержать максимально долго? Поддержать синичную ткань – это означает сохранить молодой, здоровый внешний вид. Коллаген НСП как база для питательной поддержки кожи, волос, ногтей, костей, связок, суставов, Идеальное решение этой задачи. Формула коллагена NSP основана на запатентованной смеси микроэлементов и электролитов. И каждая порция обеспечивает до 17 граммов коллагеновых пептидов. Коллаген NSP это порошок без вкуса и запаха. Это позволяет легко использовать продукт в качестве дополнения кофе, чаю, фруктовым соком или здоровому коктейлю Smart Meal. Наш коллаген также имеет отличный профиль аминокислот. Он содержит, среди прочего, глицин, пролин, гидроксипролин, которые необходимы для синтеза коллагена. Добавление микроэлементов и морской соли делает коллаген НСП еще более богатым продуктом для активной профилактики. С коллагеном НСП вы получаете значительные выгоды для вашего здоровья. И готовый для встраивания коллаген, и сырье для выработки собственного коллагена, и богатый спектр микроэлементов, необходимых не только для их соединительной ткани, в одной порции 17 граммов коллагена, морская соль, микроэлементы и всего лишь 60 килокалорий. И еще прекрасная новость. Компания NSP сделала еще один продукт с коллагеном. Витамин С, цинк, стевия, гиалуроновая кислота и сам коллаген. Коллаген отлично усваивается. Витамин С помогает синтезировать коллаген и не только коллаген. Цинк активирует ферменты для синтеза и усвоения. Гиалуроновая кислота – ультрамодная в косметологии вещество молодость на долгие годы. Стевия – натуральный подсластитель. Коллаген Плюс – это прекрасный, дополняющий продукт. Рекомендуемая доза для потребления в день – всего лишь одна порция. Не смешивать, пожалуйста, с кипятком. Сохраните свое здоровье на долгие годы. С компанией НСП. Это абсолютно реалистично. Компания NSP делает все возможное для вашего здорового долголетия.